Погнали. Так, вы какие какой пары стартовали по счету? Третий, четвертый. третий, да, и куда вы пошли на старт? И, получается, драпанули по прямой по... и сразу на мусор пошли. На мусор. Что там нашли? Нашли там что? В мусоре ничего не было, там ящиков не было. Ну, ящик один стоял, но там было пусто. Потом... А механу там с б... быка лежало. Не Насматривали, ничего не нашли. И потом прям по самым дальним зданиям прошлись. Нашли, нашли две аптечки, карту. и два бока. Так, встретили кого-нибудь? Э, встречали только тор, ну, торгаша. Торгаша, Ну, -то, синие, синие. ну, ну с... понял, да. Контакты были еще потом? Контакты были. Вот, в, в большом ангаре, да? Да? да? да, были контакты и, получается, ранили в руку. Кого? И, ну, меня. Вот, а -а. А Олег что? Олег, он спрятался. А -а -а. Я а -а -а. Бы сказал, что он, был в дел, он спрятался. Вот, я перевязался, Олег пришел ко мне, начал меня прикрывать. Там ребята начали РП отыгрывать, mm -hmm. ну, махать руками. Вот. И уже я, получается, пошел вперед, mm -hmm. чтобы ребят встретить. Мне вторую, вторую, получается, ранение в руку, я все, Олег, получается, перебегает вперед, садится в угол и нам mm -hmm. заходит в спину. И вас положили, да? То, положили. то есть забрали карточки. У вас. Забрали все. Потом, Потом вы э -э ожили и куда? Ожили Точнее и пошли плага. вот в эти, вот в эти ангары. Угу. Вот, нашли, получается, в дальних ангаре шоколадку нашли, здесь шоколадка. шоколадку нашли. Съели. Съели вкусно. Воду пили. Да. да. Это, кстати, помогло. Как раз жажда, все. Вот. и, получается, вот как раз у двух ребят, которые первые стартанули, встретили их, они там шарились. А, да. Нашли, у них забрали что-нибудь? Нет, мы их... Я, мы, убили. Да, меня убили, потому я что я прив... живой, привод не добивал. Угу. Да. Вот. Я остался к этому моменту жив, я просто, грубо говоря, сидел на месте, думал, что делать. Все, что тоже ко мне идут со стороны горки, mm -hmm. я по ним начинаю стрелять, оба раненые. Mm -hmm. Только... Не знаю, почему добивать не стал, патронов у меня уже мало было. Ну, Давай, пока закончился. Да. Ну ты его... раненых дойти, под... мог подойти и добить в упор. Ну, у меня ножа нет, ничего нет. Нет, нет ты мог с привода в, пол, в упор добить. Ну, уже, Ну вот видишь. Ну, да, это адреналин, да. В любом случае, патронов у меня уже не было, я просто ходил и сказал, чтобы меня кто-то убил. По итогу не нашел. Понятно. Так, вы с собой что-нибудь принесли какие-нибудь? Или у вас все отобрали? А, принесли зеблок, от шоколадки. Ага. А аптечки у вас. А аптечки все забрали. Все забрали. Нет, тут еще упаковка ошибаясь. А, вот, я шорох, еще упаковка. Ну, отлично. Ну, понятно. Все, молодцы. Сейчас, короче, отдыхаем.